ну, как и на кого он будет действовать, будем смотреть дальше. Приветствую вас, водолейщики. Сегодня мы посмотрим, что принесет вас вам месяц апрель. Он обещает быть достаточно интересным, насыщенным, особенно до 20 числа. Ну, а далее принимает кармические аспекты в действии начинается он с того, что 3 числа Меркурий перейдет из знака зодиака уровень в Телец то есть из более таких активных коммуникаций люди начнут переходить уже более осторожные к мышлению будет присуща рутина планирование такое, знаете, несколько такое замедленное принятие решений, рассудительность, ну и одновременно с Меркурий будет образовывать квадрат к Плутону, Плутон в вашем первом доме, а это признак того, что вы будете вынуждены принять какое-то очень важное решение под действием внешних обстоятельств в вашей жизни. Учитывая, что Меркурий перейдет в ваш четвертый дом это семья, недвижимость то решения будут связаны именно с этими темами также 6 числа состоится полнолуние оно будет становиться цитиака весы весы для вас это пятый дом хобби развлечения, ну, здесь никаких больше планет нету то наверное все таки для вас оно ну, максимально будет незамеченным Одновременно будет текстиль от Венеры к Нептуну. Нептун в вашем финансовом доме. Шикарный аспект для того, чтобы ну, получить какую-то радость от финансовых вложений в дом, в семью. Может быть, какие-то подарки будете получать или дарить, если у вас там дома живут овны. Ну, я думаю, что какие-то приобретения будут достаточно приятные. приобретения вложения для дома, для семьи, для близких. Также будет возможность творить, что-то сделать красивое для дома, для семьи. Также это еще аспект зачатия. Ну, может быть, да, может быть. Потому что Нептун, он все-таки связан с ресурсом. Да, может быть. 7 8 и 23-24 состоится благоприятный аспект между Меркурием и Марсом. Только вначале он будет на прямом Меркурии, а потом на ретроградом. Вот этот аспект он даст вам возможность принять какое-то правильное решение, связанное с вопросами вашей работы, а также вашего здоровья. Обязательно займитесь собой, занимайтесь, если у вас там есть какая-то проблема, на которую вы ранее закрывали глаза. Марс здесь в раке, это указание на такие какие-то простые способы, доступные. Ну и учитывая, что рак, он все-таки управляется семьей, то все, что будет для дома, для семьи, у вас будет получаться 11 числа венера перейдет в близнецы для вас это Начало веселого времени, поскольку в одной стихии будете находиться. Венера здесь очень будет подвижная, очень любопытная, очень дружелюбная и ни к чему не обязывающая. Поэтому на этом периоде знакомиться вот вам можно, поскольку вы люди простые, дружелюбные, ни на кого не давите своей, своим желанием все контролировать. И не являетесь собственниками. А вот само по себе начало. 11 число, оно на таком чудесном аспекте приходит. Может принести вам какие-то удачные обстоятельства. Вы можете почувствовать воодушевление. Может быть, там кто-то получит свой джекпот, радость, какой-то подарок, знакомство. Ну 11 апреля, запомните. Очень для вас благоприятный день. Ну и для любви в том числе, поскольку Венера это любовь, любовь и деньги. Также с 10 по 11 и с 29 по 30 будет действовать напряженный аспект, который касается сферы вашего партнерства и вашего дома семьи. Значит постарайтесь в эти дни не принимать никаких важных решений относительно ваших партнеров, а также дома семьи. Особенно если партнеры из семьи, поскольку есть риск какого-то неправильного принятия решения, заблуждения в чем-то. Лучше отдохните пока и отложите мысли, связанные с ними, на потом. 13-14 Венера будет находиться в напряженном аспекте, который может принести вам какое-то ну, легкое разочарование, грусть, печаль скорее всего это могут быть ну, либо причина финансовые расходы непредвиденные либо может быть какие-то материальные небольшие потери ну в общем-то будьте осторожны со своими денежками также могут в чем-то разочаровать дети или разочаровать вашу любовь но ну, слава богу что это ненадолго это коротко ну понятно что дни неблагоприятны для завязывания их либо важных знакомств Далее с 19 по 25 будет формироваться очень интересный аспект. Здесь будет узел и Меркурий находиться, в, вернее не Меркурий, а узел находиться в секстиле к Сатурну. И... Поскольку Сатурн для вас это тема финансов, значит что-то очень важное произойдет в вашей сфере финансов. Придется подстроиться под какие-то новые обстоятельства. Что-то будет связано с, может быть, новой формой заработка, с каким-то особенным контролем со своими финансами. Ну вот вы как-то к ним начнете после этого относиться по-другому появится возможность укрепить свое материальное положение ну, уделить максимальное внимание своей материальной стороне жизни 20 числа произойдет несколько интересных событий это и новолуние, это и переход солнца в знак зодиака Телец это и солнечное затмение, это и начало коридора затмений который будет длиться до 5 мая. Плюс 21 числа еще и ретроградный Меркурий начнется. В общем, все это дело ознаменует некое такое, знаете, торможение всех основных коммуникаций, передвижений и устремление, Главное внимания, на решение некой давней проблемы. Ну, для вас узлы проходят по оси 4 и 10 дом. Эта тема значит Семьи, недвижимости и карьеры ну, Здесь, знаете, подсказка у меня есть такая Что больше внимания уделять вот своим близким, родным Прямо на максимуме Тогда к вам что-то пройдет благоприятное и связанное с карьерой Также хочу сказать, что очень благоприятное время Для того, чтобы размножаться, в зачатие Для кого это важно? Для тех, кого интересует эзотерическая часть, я спросила утром, с какими основными событиями будут связаны темы в апреле месяца водолеев. Значит, у меня выпало букет. Букет Гора и медведь. Это значит букет и гора. Это подарок от человека, который занимает высокую должность. Это, может быть, получение чего-то такого очень важного, приятного издалека у человека, который является вашим покровителем. На самом деле, этот человек может быть иностранцем. Получение чего-то из-за границы, но медведь это всегда человек покровительствующий. И от него идет какой-то подарок, серьезный очень. Также может означать важное преодоление препятствий, получение желаемого от некого человека, которого вы считаете своим покровителем. Желаю вам... Удачного апреля! Кому было интересно, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих прогнозах!